Всем здорово, с вами Ренат и вы на канале «Как заработать в интернете» И в данном видео я вам расскажу про то, как начать снимать видео на ютубе Это будет стартовое видео, первое видео, так сказать, бета-версии всех моих, собственно, уроков вместе взятых Думаю, в 10 минут, все кратко, быстро, поверхностно расскажу про планы на будущее именно с моим каналом Про то, как, собственно, также вам начать снимать видео на ютубе а, и будем все это анализировать на примере канала моего товарища, моего друга, вот Вайдер а, Снимает он по танкам онлайн на канале 41 тысяча, почти 42 тысячи подписчиков Вот 41 тысяча, 419 и, собственно, каналу 5 месяцев, скоро будет 6-й уже месяц, давайте сейчас посмотрим, сделаем вот так вот на видосы и посмотрим, когда было первое видео выложено. Вот, 5 месяцев назад 8 тысяч просмотров, вот так сразу сходу видео пошли, набирали неплохое количество просмотров, собственно, и набирают до сих пор, и это, в принципе, круто. И, как бы, вот, я очень много консультаций давал моему товарищу, Вайдеру, вот, владельцу канала, так сказать, а, и, собственно, вот он следовал по моим консультациям, и вот видите а, моим советам и так далее, урокам. И видите 15 тысяч просмотров. Неплохое количество просмотров для начала, ребят, для начала. А, и, собственно, такой результат за 5 месяцев, почти, а, почти 42 тысячи подписчиков, это неплохо. И, собственно, многие хотят а, славы, многие хотят сотен тысяч подписчиков, популярности, денег и так далее. Но что вы для этого сделали? А, конечно, многие скажут, а, я выпустил там 5 видосов, а, 10 видосов, они у меня не зашли, просмотров не набрали, там много дизлайков и так далее Во-первых, если есть дизлайки, то, мать его, это хорошо, потому что вас кто-то посмотрел, вы попали в рекомендованные Uh, так что это неплохо. Если есть дизлайки, то есть за что. И вам там, наверное, в комментариях намекнули за что. Просто так-то дизлайки никто не будет ставить. И они должны вас наставить на верный путь развитие канала и так далее. Это, в принципе, логично. Если не набрали просмотров, то а, зачем отчаиваться? Можно куча видосов снять. Можно снять 100 видео. И в общей сложности набрать там больше 100 тысяч просмотров и так далее. В общей сложности. На всех 100 видео. Можно снять 1000 видео. И по-любому вы уже, снимя 1000 видео, вы будете постепенно обучаться. А, и и так-то будете просто, опять же, обучаться. И оптимизировать по ходам свои видосы а, и так далее, что в принципе логично. Также, ну, если у вас что-то в одной тематике не удалось, к примеру, а, вам не удалось снимать по Dota 2 условно, скажем, по Dota 2 не удалось, вы снимаете по CSGO, если играете в PSGO, и смотрите, получается ли у вас там. Если нет, то снимайте по другой тематике. Не обязательно это игры. Просто условно я вот взял канал друга, который снимает по играм. Вообще не знаю, может автомобильная тематика. Может вы разбираетесь в автомобилях, Может быть что-то в другом плане. Может быть вам вы снимаете всякие интересные видео. И так далее, не знаю, топы. Просто пробуйте. Почему бы и нет? Закажите для начала рекламу на тысяч... 10, кстати, вот, кто хочет заказать рекламу, то обращайтесь ко мне, я, собственно, работаю с видеоблогерами, у меня есть ребята, у которых рекламу очень выгодно покупать, выгодное капиталовложение свой канал, ну, к примеру, заказали вы пиара на 10 тысяч и пришло к вам, ну, условно скажем, 20, может 30 тысяч подписчиков, это если выгодно, вложите неплохо, и постепенно с этим снимаю видосы, и все, и вы с этого можете зарабатывать, но 30 тысяч подписчиков, ну в основном, скажем, средняя тематика, игровая давайте возьмем тематика, Хотят игровой тематики можно фармить деньги, можно, но с партнерки не так уж и много. Например, автомобильная тематика, она намного больше приносит именно с партнерки. Но не только с партнерки вы зарабатываете, за счет всяких лайков, рекламы прямой и так далее, в начале видео, отдельных роликов тоже можно неплохо фармить деньги и так далее. Ну, собственно, вот. И 30 тысяч наберете за 10 тысяч рублей постепенно снимая опять же, то за 30 тысяч можно, имея 30 тысяч подписчиков, и можно зарабатывать, ну, от 30 тысяч рублей, это вообще с легкостью снимать каждый день видео, продавать рекламу и так далее. Так что, ребят, пробуйте, просто пробуйте, если у вас есть какой-то стартовый капитал, то обязательно можете обращаться ко мне, я буду давать вам консультации. Я тоже, ребят, продаю консультации насчет Ютуба и так далее, а, как развиваться. Вот, как видите, а, товарищ Вайдер, почти 42 тысячи подписчиков за 5 месяцев, ребят, по танкам онлайн. Учитывая то, что танки онлайн это не CSGO, это не Dota, это не World of Tanks, это не Лол, это не Хартон, который игры самые популярные там и так далее. Это танки онлайн, онлайн, в танках онлайн, ну, 70 тысяч онлайн это немного, 50-70, ну, 70 даже редко бывает, в основном, 40-50. И имеет 42 тысячи подписчиков на, собственно, такой тематике, которая не особо-то популярна, точнее, популярна в определенных кругах, но так как Dota, CSGO нет, там, Hearthstone, Lore, Warcraft и так далее. Uh, так что вот, ребята, просто... Просто снимайте видео и все. А, снимайте, снимайте, не бойтесь начинать. Не бойтесь начинать заново и так далее. Просто снимайте, все. Это был первый мотивационный ролик на моем канале. А, собственно, другие ролики По ютубу, обучающий Также по Twitch и другим, собственно, платформам Там группа как где можно заработать Будут а, на моем канале Выкладываться постепенно, умеренно а, Чуть ли не каждый день Будут видосы, может быть даже в Некоторые дни будут по два видео интересных Если я что-то интересное откопаю Всякие фишки по ютубу и так далее а, Так что, ребята, собственно Ну, как бы на этом все С вами был Ренат, канал Как заработать в интернете Пока! Поднимайте, бабуленьки.